Профессиональные бизнес-стратегии. Введение. В данном курсе я расскажу вам о всех правилах этикета, которые эффективно работают в лучших салонах Нью-Йорка. Этот курс я создала после прохождения обучения в Академии Джона Рэймона. Я хочу дать вам четкую инструкцию, как перемещаться по этому курсу. Первый каст называется «Связь без помех». Прослушав этот каст, вы узнаете, что необходимо парикмахеру для того, чтобы хорошо и грамотно общаться. Крайне важно понимать, как относиться к нашим клиентам. Второй каст посвящен продажам. Продажи – это наша роль в парикмахерском искусстве и наша работа. Мы должны уметь обучать клиентов правильно использовать профессиональные продукты. Мы никогда не сможем получить идеальные результаты без использования правильных продуктов. Часто мастера сконфужены, когда дело касается продаж, чувствуют себя навязчиво. Дискомфорт приводит к тому, что они просто перестают продавать. Как продавать, соблюдая все правила этикета, вы узнаете в этой части. Третий каст – грамотные консультации. Вы несете ответственность за ваших клиентов. Вы несете ответственность за то, чтобы они были грамотными. Умение правильно консультировать клиентов улучшит ваши результаты. Каст четвертый – чистая цена. В этой части вы узнаете, как правильно озвучивать цены, чтобы клиент доверился вам. Он дал предпочтение вашему креслу и не ушел в поисках более подходящего результата. Как не бояться озвучивать высокую стоимость на услуги и продукты. Каст 5. Предоплата и бронирование. В этом касте вы узнаете, как правильно вести книгу записи клиентов, а также о том, как предоплата и бронирование позволят вам улучшить прибыль на 15%. Как корректно предлагать своим клиентам забронировать место на будущее. И что такое предоплата, вы узнаете в этой главе. Каст шестой. Привлечение новых клиентов. В данном разделе вы узнаете новейшую стратегию по привлечению клиентов от успешного владельца салонов красоты на Манхэттене. Данную технику легко применить и в любой стране, она а сто 100% сработает на ура. Для заметки. В штате Нью-Йорк самые высокие налоги в мире. 50% своего заработка владельцы красоты отдают государству, в России всего 6%. При этом стоимость на услуги примерно такая же. Нью-Йорк – это самый дорогой город в мире. Общая стоимость проживания в год составляет 114 тысяч долларов. Это 9500 долларов в месяц. Прожиточный минимум в Нью-Йорке в рублях составляет 627 635 рублей в месяц. Это означает, что аренда помещения обходится владельцам в космическую сумму. А аренда помещения на Манхэттене – это один из самых дорогих районов в Нью-Йорке и того обоснословно. Если данные бизнес-стратегии позволяют владельцам салонов красоты быть успешными в столь агрессивных условиях, то вы можете себе представить, как эти стратегии выстрелят у вас. В стране, где условия для создания собственного бизнеса настолько благоприятны, что справится даже подросток. Данные аудиокасты выведут вас на абсолютно новый уровень развития. Все современные стратегии имеют свойство устаревать. Еще не так давно все создавали одностраничные сайты, оплачивали рекламу в Инстаграм. Сейчас, когда каждый третий делает это, клиенты перестали реагировать так живо, как раньше. Сейчас у вас есть уникальная возможность стать первым, кто привнесет новейшие бизнес стратегии и успеет на этом заработать деньги, Прежде чем остальные, как под копирку, начнут применять то же самое и клиенты потеряют всякий интерес. Хотите быть успешным, высоко востребованным мастером? Хотите много зарабатывать с собственного салона красоты? Желаете иметь много клиентов? Начните прослушивание аудио прямо сейчас. Приятного вам прослушивания!